Аппарат Эстап Эстап производится двумя аппаратами Эстап идет подъем Кубасвай, она уже изготовлена к правке. Поехали телеги. Приезжают коллеги. Овощный стапель Умасвайс. Вкладывается губа, ее равняют, потом устанавливают так называемый замок, равняют по отметкам, прихватывают и уже готовый продукт отправляют на сварку. На этапе урки э, идет разметка на цванку, на прихватке. Коллега, размечаем, потом будем готовить.